Ток в цепь звонка поступает через клеммы А и В. В точке С проводник с током соединяется с подвижной металлической пластиной. При протекании тока по катушкам намагничиваются сердечники и образовавшийся магнит притягивают пластину с молоточком. Вместе с ударом по звонковой чаше происходит разрыв цепи и пластина возвращается в исходное положение.